В Нарафаминском районе на трассе Калининец состоялся второй этап чемпионата Московской области по автокроссу. На трассу вышла техника 10 разных классов, а среди призов числился породистый козленок нубийской породы, который выполнял функции суперприза и был разыгран среди участников. Что касается самой трассы, то ехать по ней было сложно, но интересно. Покрытие лед. Классно. Надо рулить. надо Нельзя ошибаться. Надо всегда быть на чеку. Мы еще без шипов ездим. Если баги, допустим, на шипах, то мы без шипов. То есть у нас как бы нельзя ошибаться. В классе d 2 классика победителем стал Сергей Симка. В новой категории Т1 2500, где выступают на УАЗах, победу одержал Михаил Костаруков. В классах d 3 лучшими стали Тимур Садеев, Вячеслав Лужков и Иван Опенов. Супербаги победил Денис Окшен. Виталий Егоров показал высший результат в категории «Супер 1600», а в классе d 2 юниор» победу одержал Артемий Плыбкин. Ему же достался «Породистый козленок».